Всем доброго времени суток, друзья! На просторах ВКонтакта полно пабликов, которые пропагандируют атеизм, научное в кавычках мышление и торжество фактов над верой. Но если достаточно углубиться в их материал, то обнаружить там можно только тупость, невежество и лицемерную ложь. Сегодня я сделаю обзор на очередной ЛО атеистический паблик под странным названием «Итер ад Ортус». Набор типовой. Атеизм и либерастия, доходящая частенько до русофобии. Прежде чем начать, прошу своих зрителей сделать репост этого видео в любой соцсети. Правду нужно распространять. Админ паблика взял себе имя Ярей Тенгри. Смотрим, кто такой Тенгри в Википедии. Ага. Верховное божество неба народов Евразии тюркского происхождения. Интересный никнейм для человека, который якобы ведет антирелигиозное философское движение. Религиозная символика тенгрианства и символика паблика также очень похожи. В товарах паблика можно купить стикеры «Бога нет» и книги собственного сочинения от админа паблика с говорящим названием «Сверхчеловек». Здесь постоянно постятся цитаты админа, всячески пропагандируется трансгуманизм и культ человеческого эго. Очевидно, что админ, у которого, кстати, есть канал на ютубе, мнит себя не иначе, как божеством. Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора Ран. И что? Это всего лишь почетное звание, которое не дает Гундяеву какой-то диплом и право профессиональной деятельности в области физики или химии. Сила в отсутствии страха, а не в количестве мускул на теле. Замечательно, и в этом посту из атеистического паблика проскакивает обычный языческий культ силы. И подобных постов здесь, да, Yeah. Что касается страха, то не стоит недооценивать его пользу. Если ребенку не внушить страх перед электрической розеткой, то его рано или поздно пизданет током. Нет смысла бояться страха, как бы странно это ни звучало. В какие-то моменты страх может мотивировать. Все, что ты хочешь, находится на обратной стороне страха. Опять пост про страх. Мне кажется, у админов паблика какие-то проблемы с этим. Так, если вас мучает страх, возможно простое обращение к психотерапевту – это более действенный метод преодолеть его, нежели постоянно постить цитатки о страхе в контактике. К слову, в паблике Итер от Ортус есть хоть что-то полезное, например, советы по здоровому сну. Ты веришь в Бога? Да. И в единорогов? Нет. Почему? Потому что я их не видел. What the fuck is this? Часто школа ло приводят сравнение бога и розовых единорогов, критикуя саму концепцию веры. Но сравнивать эти два феномена, это все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами. Ну да, и то, и другое по факту воспринимается только на веру, но существование единорога не является вопросом философски существенным. Ведь вряд ли кто-то выстраивает систему, объясняющую функционирование вселенной, основываясь на существовании лошадки с рогом или, например, чайника Рассела. На самом деле, посты из этого паблика с логическими ошибками, невежеством и откровенной пропагандой можно зачитывать бесконечно. Но больше всего мое внимание привлек пост политического характера под названием «Почему Украина не Россия?». Конечно, как либерахам без таких идей? Но он довольно большой и заслуживает отдельного разбора. Поэтому, если ты хочешь увидеть разбор того поста, обязательно ставь лайк. Чем больше лайков, тем раньше выйдет этот обзор. Также не забывай подписываться на мой канал и оставлять свои комментарии. До встречи в новых видосах и пока-пока.